У Рома, за Крови России и Санкт-Петербурга. Что за нее? в одно слово все пишется. Здравствуйте, уважаемые! Быстренько, давайте-ка. Быстро еды обозрим. Очень интересная Деррика. Гречные три вкуса. А как вам? Не забываем подписаться. Поставить лайк авансом. В конце, если что, уберете. А мы, пожалуй, и напишите комментарий. Обязательно пишите, вопросы могут быть, а может быть мнение. Общем, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео с канала. А ведь Телика это у нас очень вкусная едьба. Едьба, не побоюсь этого слова. Вкусная. Быстро приготавливаемые гречневые хлопья. Три вида, два уже есть на канале. Они вот здесь и в описании. Э -э Турецкая из грибами, по-моему, такие там были гречневые гарниры, а сейчас у нас гарнир гречневый с капустой и грибами, гарнир гречневый с капустой и зеленым луком, и гарнир гречневый с томатами и зеленым луком. Эти три мы сейчас затестим. Ребята, это все готовится быстро. Как вы помните из того ролика, если не помните, то пересмотрите. И это все довольно ароматно. 99%. Распаковочка. с грибами и капустой выглядит вот так вот там 160 грамм мы проверять не будем потому что мы знаем, что 153 и также здесь есть 7 грамм соляги 7 грамм соляги тут и 7 грамм соляги тут Гречневый, с томатами, э, луком. Э, вот так вот у выглядит. Ингредиенты видны различимы. Э, собственно, и зеленым луком капустой. Вот так вот, вот он хорошей э, выглядит. Также все ингредиенты видны различимы. Информация с упаковочкой. Ребятушки. Состав. Клопья, гречневая капуста, белокочанная, сублимированные, сушки, лук жареные, шампиньоны, сушеные, нарезанные, петрушка, соль 7 грамм, белки, 12, жиры, 2,4, углеводы, 65 грамм, энергетическая ценность, калорийность на 100 грамм продукта, 1440 килограмм, 330 килограмм, 330 килограмм продукта, неплохо, QR-код, который пересылает на сайт арчеда.ру. Арчеда.ру. Сайт в описании. арчедаru Это очень интересная компания. Это торговые марки Делико. Люксовская продукция и э, торговая марка Крупно. Это чуть подешевше и разнообразие. Соответственно, того и того есть. Переходите на сайт. Награды э, присутствуют. Э, география и весь ассортимент. Все очень интересно. Призовый алкоголь другой годности 12 месяцев, дата изготовления указана на упаковке 0205-2022. Мы пока что еще успеваем. Технология, соответственно, у всех одинаковая. 160 грамм продукта, добавить соль, залить кипящей водой, накрыть крышкой и дать настояться 5 минут. По желанию добавить сливочное масло. Обязательно. Здесь, соответственно, та же самая технология, состав немножко другой. Хлопья, гречневой помидоры. Сублинированные сушки, лук сушеный, паприка красная, соль экстра, 7 грамм, белки 9,5, жиры 2,9, углеводы 66 грамм, энергетическая ценность 1390 кГж, 330 килокалорий. Кг. Странно, там джоулей больше, а калорий столько. И гарнир гречневый с капустой и зеленым луком. В составе имеет хлопья гречневой, капусты, чайная сублимированная, морковь сушеная, лук сушеный, соль, соответственно там 7 грамм, белки 10, жиры. 2 грамма, углеводы 67 грамм, энергетическая ценность, калорийность на 100 грамм продукта, 1380 киложоулей, 330 килогалорий. Также 12 месяцев, также продукт. адрес указан тоже 0205-2022. А вот э, с помидорами 06-10-22 посвежее, Ну так как это все сухое, у всего 2 годности год, мы будем этому всему доверять, и мы будем это все посмотреть. Ребята, приступим собственно по технологии. Берем тару. Отправляем туда первую пачку. Вот так вот она просыпана, видите, выглядит крупненько, интересненько. И даже немножечко ароматненько. Это у нас пошла гречневая из капусты гепани. Мой юный друг может заливать 560 мл воды. А мы пока что заправим в, в, в наш контейнер. Мы пока что заправим в наш контейнер следующую. Гарнир гречневый с ароматом и любом луком. Вот тут у нас как крупненько, все ингредиенты видны, зеленый лук, сушеный, это все мы и едим. Ароматы, ароматы имеют место в сушеных продуктов. Заливай. Ну и следующий, завершающий, это... Карнир гречневый с капустой, зеленым луком отправляем. Ароматно. Yeah. Ароматно. -а -а -а. а -а -а -а -а также зеленый лук присутствует. Ароматы есть даже от сухого заливай. Так, что ж, дорогие друзья, самое время написать комментарий ваши ожидания от увиденного, пока это все настаивается. Представьте на паузу, пишите текста, смотрите. Будет. Уже увидимся на дегустации. Итак, дамы и господа, собственно, начнем дегустировать. Вот так вот это все выглядит после пяти минут настаивания. капусты и грибы. Давайте с нее начнем. Капельку масла. Кусочек сливочного. Немножечко черного сока. Сюда черного сока. Сюда черного сока. Оператору черного сока. Капуста и грибы. Маслица подтаивает. Э, Цеговый чечно. Э, соевый соус. Э, это ароматношность. М -м -м. Ароматненько. Капуста и грибы сублинированные, сушеные. Имеют место быть. Гречка хорошо распарилась. Растворилась. Размякалась. Ароматы пошли. Капуста ощущается. М -м -м. Отличное, отличное состояние. Получилось у нас... На три ну, неплохих порций, На три неплохих порции гарнира. Ну, а теперь давайте э, затестим томаты и зеленый лук. Естественно, также с маслицем, также с соевым соусом. маслицы под кайло. Лукоса. Лукоса сразу же. Зеленый лук прям... Э, на пару э, сушеный растворился, мягкий, прям свежо. Да, это имеет место быть за сыдно, полезно, гречнево. И если вдруг мало ты не в курсе, то гречневая группа э, повышает гемоглобин. А если вы являетесь почетным донором или, в принципе, донором крови, то кушать гречу не за подво а очень даже необходимо чтобы держать гемоглобин в норме. И в целом гемоглобином нужно следить. Как вы помните, я являюсь почетным донором крови России и Санкт-Петербурга. Крови России и Санкт-Петербурга. Почетным донором Санкт-Петербурга. Что-то не... в одно слово все пишется. Теперь, э, что у нас тут? Э, капуста и тоже зеленым луком, тоже своим соусом. Такая вот прям кашка-кашка прям. Мммм. Капуста прямо здесь прям поярче, по-моему, довольно неплохо. Подытожим. тоже. Каждый из э, людей найдет себе что-то в этой линейке. Была и турецкая, была и грибная. уже на канале. Здесь лук, капуста. Все пять видов треки мы с вами обозрели за два ролика. Поэтому... Они все имеют место быть как гарнир, абсолютно. каждому из них можно подобрать какой-то соус, какую-то мясную составляющую, и будет от этого прям гораздо лучше. В принципе, они говорят, что здесь можно его и просто как отдельный гарнир слепать с утра Примерно вот такое вот мнение. Стоимость э, на ванде 150-160 рублей, там туда-сюда колеблется. Это на 4 порции довольно-таки хороший ценник. 3-4 порции плотненьких, это очень даже хорошо на выходе. Так что не рекомендована к употреблению, далеко имеет место быть, Delica вкусна. Далека торговая линия закрыта, поэтому линейку товарную мы запотняли, пока.